В этот раз шесть километров пешком мы не шли, поэтому решили подняться в полуразрушенный храм пророка Ильи. Идем нам сказать, вот по этой тропинке никуда не сворачивать. А насколько быстро мы дойдем, мы не знаем. Наш любимый монах доходит за полчаса. По такой дороге мы прошли почти километр, вначале нас сопровождало животное. Шаги слышим, не видим кто. Ну, ладно. Смотрите, как красиво. Вообще. Белые камни в с листовой. Хорошая дорога. Я думала, мы будем прям лезть в гору. А если посмотреть вот налево такие вот красивые горы видно. Нам говорили первый поворот направо. Мы надеемся, что это он. Посмотри, как деревья. Лиственные, да? вот. А потом сразу сосны. Слета да. разные. Какой конкретный поворот. Направо, видимо, мы все-таки правы. А вон, видите, вдалеке у нас наш любимый монастырь Салаки уже такой подъем хороший. Я как-то не так просто идти. Твоя душа хочет идти туда. А что говорит твое сердце и женская интуиция? Сюда, по, по... по логике да. а как мы пойдем по логике или по сердцу монах Иди сказал идти по сердцу. ну все идем в общем вот сюда мы выбрали Мы расшли монастырь святого луфи мы чуть ли камушки не бросали не знаю куда идти нужно было сделать то же самое сейчас но мы думали что найти храм пророка или судя по моему голосу идти нам тяжело как говорят, мы идем правильно. Видите? Да. Вот там внизу мы видим монастырь Лаки. Откуда мы пришли? Том, -то Миша посчитала, что мы всего полчаса... Ой, подожди, будет. Полчас... Десять минут мы только идем. Но да. я уже так подустала. Вот так я хожу в походы. Ну, как будто мы делаем с этой, да. на самом деле мы просто устали И да. идти. Да такие вот городские жители, которые не хотят ходить в горы. Нет, да, хотят, но ну, сидят. Редко меня. ходят, да, все. Сидячая работа. Мы пришли. Вот это храм Корока или восьмом веке, а сейчас 21 первый, его уже не было. Это историческое место. Вот камень, наверное, это основание, которое осталось. Вот это уже наложили просто. Смотрите, вот эта икона пророка Илии. Здесь можно свечки ставить, но мы не купили, потому что была лавка закрыта. Монастырская на обед. Вот здесь есть небольшая молитва для людей, у кого нет с собой про пророка Илию. Молитву. Вот это вот алтарь. В алтарь заходят только священники. Это место, куда женщинам заходить нельзя. Поэтому мы с Танейшем не будем заходить. Тут есть иконы, мы вот так вот видим. не злых сердец. Я вижу точно. И еще икона Божьей Матери с младенцем. С обратной стороны алтаря написано. Время было нечестивым разбрасывать камни. Есть время кающихся собирать камни. Про пророка Илию мы знаем с середины IX века до нашей был знаменатен тем, что боролся против язычников и боролся очень ревностно, и он всегда побеждал. Бог был всегда на его стороне, и это были явные чудеса. Когда он прятался от своих гонителей, вороны приносили ему мясо. Пророк Илья – это прообраз христианского монашества, то есть это человек, который жил сам, который не стриг волосы, то есть если посмотреть на нынешних монахов, как они есть сейчас, можно узнать про образ пророка Илии. И у него, у пророка Илии был ученик пророк Елисей. Вот видите, он тоже здесь есть на иконе. И пророк Елисей сказал, что я останусь без тебя, если на меня сойдет двойное благословение, и ты мне дашь свой плод. Илия отдал свой пророческий плащ своему ученику, пророку Елисею, и вознесся на небо на огненной колеснице. Пророк Илия не умер. Прошло много времени, однако пророк Илия до сих пор, почитаемый и любимый, святой на Руси, он может управлять стихиями. В Ветхом Завете он был первым святым, который воскресил человека. Нам сказал монах, что если слева обойти храм, то есть какая-то тропинка, которая вниз идет квакин. Мне кажется, это вот это. Что-то я не хочу по ней идти. Может, мы вернемся, как пришли? Мы решили старой дорожкой вернуться, которую мы уже знаем. Даже когда храмы еще не восстановлены, хотя бы один раз в год в них совершаются богослужения, потому что у каждого храма есть свой ангел-хранитель. Именно поэтому храмы восстанавливаются, они строятся заново. И, и вниз идем, идти вниз и веселее и позитивнее и легче, поэтому очень хорошая дорога обратно, прям очень радует. Можно идти не коротким путем, по которому мы не захотели идти. Просто особая такая интересная, особо Она очень-очень такая очень, очень, очень очень очень женственная городская маленькая. маленькая жизнь, маленькая елочка. Мне кажется, может даже это будет можжевельник. Алочка, если это можжевельник, это для тебя. Алочка очень любит можжевельник. Он откуда мы пришли. Храм Лаки. Вот здесь такой обрыв, такая смотровая площадка красивая. Ой, как здесь хорошо. А давай мы не поедем сегодня в Симферополь. Mm -hmm. Все, мы выбрали, куда идти. Опять -то. Хорошо, трёх Хороший аминьсир. Не видно наш монастырь, но слышно, что мы правильно идем. красивая красиво! Природа интересная, Светлые Растения вот они орамляют, и мы видим уже храм. То есть все белое, такое красивое. Это мы идем в храм и видим отпечатки ног людей которые сюда шли вот танюша поняла что это ее вот, ага. а вот мое да это... А, это я сейчас натоптала моего да, нет вот это кто что, это где какой-то другой путник это короче таня шла вот здесь вот где шла я наверное где-то по камням без вариантов О. да мне кажется что-то человек в другую сторону шел ну ладно, не важно. В общем, дорога сохранила наши отпечатки. Да, Отлично. Кто-то еще ходил вместе с нами. Представляете, как хорошо. Вот мы на, мы на финишной прямой. Все такое природное, такое, все знакомое, красивое. Мы уже пошли в прекрасном настроении. Сейчас пойдем в лавку, покажем требы. Пофотографируемся, уже можно будет уезжать. Мы были, а что вон там? А вот сюда. Ну все, мы прекрасно съездили Сейчас уже будем уезжать Пока-пока Прекрасное усиление в Я надеюсь, что мы еще в скором времени приедем Чтобы хорошее хорошая погода Мы сможем также хорошо погулять Потому что в хорошую погоду здесь просто прекрасно бежать вообще не хочется Прекрасная атмосфера Идет Воздух Ну я думаю, с вами все едем.